Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Мы разберем старую помпейскую печь, сделаем новую. Будет на современные материалы и под старинку с глины, с земли и старой керамики. Вот посмотрите старая печь, на что она была сложена. Видите, земля, она сложена на землю. Разная керамика, разные да, горшки, чтобы это не было. Ну керамика одним словом и вот оно, видите как сложено, сложено и печка работала, то есть здесь пекли хлеб, все что необходимо для повседневной жизни. В середине между камнями, между наружной стеной и внутренней стеной тоже была земля. Если вы спросите, почему не в доме, почему на, на улице печка стоит, ну во-первых, как бы климат позволяет греться и работать на улице, вот сейчас Январь месяц здесь тепло, все цветет, дом не надо отапливать ежедневно, тот экономит, тот не топит. И потом, если что-то где-то как коптит, то есть это позволяет работать на свежем воздухе, очень удобно. Сейчас новые возможности появляются, сделать печку. Сейчас мы это все разберем, я съезжу в магазин, посмотрю, что у них там есть, какая керамика есть. Сейчас приблизительно померяем, чтобы получилось точь в точь. Она Поэнодека, на да? ну, приблизительно метр 10 Метр десять. И сделаем красивую а, печку. Я, не... я, кстати, недавно за замешивал глину. И там для одной цели. И вы знаете, такой хороший продукт, конечно. Для строительства, для камня. Как забутовочный, очень интересный продукт. А зачем вот это разбирать? Оно же стоит. Ну надо, надо разобрать, потому что здесь весь шейф и все. Надо разобрать, чтобы сделать красиво. И здесь, вот, смотри, слишком такая э, кривизна. Мы все это разберем вот до, до сюда или чуть ниже. И все сделаем аккуратненько, красиво и будет любовь посмотреть. А печка из керамики будет? Да, да внутренняя часть керамика, она наружная из камня сделаем так же само под стариночку такая же самая будет растирочка здесь она все будет беленькая аккуратненько и так начали делать печку сейчас мы выставили вот камень вот я вчера вырезал его своим станком смотрите где-то 15 сантиметров Выдвинул наружу всего 40 сантиметров. Камень, хороший камушек. Флор. Вали протайду халеки. Халики, вали, вали ласпе. Вали халики То есть сначала нужно сделать платформу для того, чтобы поставить угол. Нужно сделать фурну. То есть печку. Для того, чтобы печь хлеб. Сейчас у нас диаметр кольца метр. То есть я вымащу сейчас с кирпича до этого уровня, я могу вымачивать хоть чего с камня, кирпича, хоть чего, а потом уже пойдет керамика. То есть в данный момент мы работаем сейчас с раствором, а потом уже будем работать с глиной. То есть обклеенная глина просеянная, замесим раствор и будем работать с глиной. Здесь мы сделаем нишу арку, здесь будет проем, куда мы будем закидывать. То есть хлебушок, чтобы печь. Сейчас нас новичок поставить наши камушки. Эдварте, ты палил его мясо? Хери, хери, лихо Да. Отлично. Да, все, то есть, вы поняли, я оставляю здесь маленький камушек, сильно не обрабатываю, потому что здесь будет затирочка. Затирочка, как здесь, чтобы все было на виду. Ну, в смысле, красота его каменная. Здесь мы поставим холичку. И потом... Так, все, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду. Ох, иди кала, вали меса. Ктепай, ктепай, дайся. Дайся, э, э, иди кала. Гадам. меса. Петра, припей, Олето меса. Я говорю о том, что когда наклончик идет внутрь, а кому вовнутрь это хорошо Ну как охе меса меса меса меса меса дальше то есть или ровно или в середину в середину Во внутренность. ну вот это у нас сейчас хорошо выставлено. ра ра ра али, али, ра ра ра Сейчас мы здесь немножко ра можно отбить кофе до ра сарайси вот то есть отбили так сказать сейчас он здесь выставить следующий камушек постоянно мне приходится дрюкать насчет воды и уже то есть или то, что я прихожу, или ну, всегда уже смотришь, ребята уже как бы зарубили это на сум. Вода, вода, клей, клей камней. Вот есть вода необходима. Ступенчатый камень служит. Низом отверстия печи, где у вас будет ноль, вы сами будете определять 5 сантиметров или ровно со ступенькой. Где вы сделаете ноль? Вы сделаете ступеньку еще одну маленькую, скажем, ниже этой ступеньки на 5 сантиметров или под ноль сделаете со ступенькой. Это ваше уже дело. Мы же отмеряем 20-25 сантиметров ниже ступеньки. То есть у нас уже залитый бетон. И потом в бетоне, когда он был залитый, мы нашли центр, поставили арматуру. Эта арматура служит нам как циркуль. После того, как арматура застыла, мы привязали проволочку. Она не тянется для циркуля. Чтобы циркуль сделать, на веревка, скажем так, нитка, где-то вы сильно поднажали ее, где-то вы послабее ее и потом уже привезна такая пошла, и потом думаешь откуда потому что низко когда проволока у вас получается все четко начинаем вымачивать кирпичи в нашем случае вы видите у нас черновой кирпич и мы выкладываем по кругу когда мы сделали этот круг кирпичи мы наружную часть всю забутовываем камень глина камень глина а вовнутрь засыпаем сухой речной песок. И потом делаем раствор с обыкновенной глины. В нашем случае глина или зеленая земля. И все это перемешиваем и сверху наносим. Когда нанесли, она немножко подсыхает, и мы можем уже делать нижнюю платформу печи. То есть фундамент, на которой будет стоять самопечь. Этот фундамент производится огнеупорного кирпича. Сейчас залил раствор. Сеная глина. Вот. Как раз такая смесь получилась хорошая, вязкая. И вот я все это залил. Сейчас вот через некоторое время помоем. И все будет четко. Там оставил специально порожек для того, чтобы не было ни грязи, ничего. Подготовлены камушек. Смотрите, какие надрезы будут потом мы вот так спиваем для нашей хлебопечки делаем самый упрощенный вариант но при этом получается добротно Обратите внимание, мы используем циркуль, и таким же способом можете строить любые полукруги или круги. Наше видео, как мы делали амфитеатр, там тоже использовали циркуль, и в любой другой детали, то есть дома, допустим, или колоны, там, ну, круговые колонны, тоже можно использовать циркуль, можно использовать шаблон, если это бетонная уже колонна есть, а вы хотите обложить камнем. И так как вы видите, мы первый ряд прокладываем у нас там огнеупорный кирпич, а потом уже с керамики, то есть кусочки, то что собиралось, то что у нас есть, используем старую керамику. Ну и конечно, как любой кирпич, такие огнеупорный кирпич можно резать болгарочкой, можно по назначению, так сказать, резать. То есть если необходимо там подрезать где-то, почему бы нет. Когда я сделал низ печи, у меня краешек арматуры, которая служила как циркуль, остается. И к этой арматуре у меня привязана проволока, и я начинаю вымачивать нашу печку. Зависимо от того, какую вы печку хотите. На вас вкус и свет. Если вы хотите метр м, чтобы она была диаметр, тогда вы можете сделать в нашем случае метр. Вот. Но еще другой прием, когда... У нас практически от 0 он 50 сантиметров и по кругу она промерена. А можно сделать еще выше ее немножко. То есть арматура немножко приподнятая выше пола, выше огнеупорного кирпича. На, скажем, на 20 сантиметров, И вы уже ставите проволоку немножко выше. И ваша печка является немножко больше, немножко шире. И потом в конце концов если вы уже закончили печку у вас все ровненько все чистенько вы залезли через то место где вы засовываете дрова с болгарочкой обрезали арматуру и у вас ничего не торчит все чистенько гладненько саму печь мы сделаем на глину внутреннюю сторону внутреннюю стену на глину запутовка глинина. а вот наружная часть это будет цементно-известковый раствор вы спросите где мы сколько керамики нашли я по крупицам собираю самые мелкие кусочки где-то с пола это все подобралось со старого здания где-то в стенах эта керамика была вот мы берем ее чистим щеточкой аккуратненько промакиваем водичкой любые кусочки они могут использоваться любая деталь то есть я иногда смотрю пацаны там берут раз там кидают эту плитку то есть они даже не замечают что с нее можно сделать а с нее можно много чего сделать именно с керамики вот это и есть та глина на которую можно класть камень кирпич все что угодно просто ее надо сеять Эту глину мы вот насеяли вот так. Вот она, смотрите, глина, обыкновенная, глина, сеянная глина, как земля. Ну, вязкая. Посмотрите, вот, прошлый раз я снимал, вот, и немножко высохло, Прошло два дня, и такое ощущение, что это не глиняный раствор, а цементный раствор. То есть, очень, очень упругий, жесткий. Вот я хочу сломать, и, ну, то есть, нереально. Как будто там цемент. Ломается, но как будто нет. этого достаточно для того, чтобы класть камень. Любая почва подойдет для этого. Любая. Вот это, вот это, вот, это, вот, под ногами. То, на что можно класть. И причем я вам сказал, что за счет этого, вот этого, ну сколько там на зазор идет? Ну, сантиметр два. Ну, три, в крайнем случае. Вода туда не попадает, однозначно. И камни не имеют шата, они твердо стоят. А за счет этой отвертости я сейчас покажу зал, что как раствор настоящий раствор. И за счет этой твердости может стоять помещение. Мой подсобник простым миксером сбивает глину. Вот вот она глина. Она видите слишком немножко вязкая. Если допустим класть камень на такую глину, немножко вязкая, надо песок и отсев добавлять. Если класть вот такую работу делать она как раз нормальная, то есть мне понравилось хороший материал, очень хороший. на самом деле глину нереально выдуть, вымыть вот так просто, это нужно, нужно такой ливень, чтобы неделю был ливень и не прекращал, тогда может быть какой-то результат. и то дома столетиями стоят сложенные на глину и ничего с ними не происходит, так что смело работайте она сильно вязкая сейчас. И мы попробуем добавить вот такой отсев. Я думаю, сколько хватит. если вы хотите выше сделать то есть вот здесь арматурку скажем на 10 сантиметров можно поднять поднять и сделать выше мы оставляем так 50 сантиметров 50 сантиметров тоже достаточно поэтому посмотрим сейчас нам необходимо сделать перемычку вот здесь перемычку сделаем. Нам нужно сделать арку ускоренно и быстро, каким-то образом. не проще арку поднять, чтобы не обрезать. Поднять на эту высоту и все. Но все равно вот самое. Все равно потом следующий камень. Ну ее приподнять, вот там положить что-нибудь и приподнять. Чтобы не обрезать. А следующий камень, видишь, как идет? Надо запаковывать чем-нибудь. Ладно, ну давай поднимем тогда это керамика. Вот это керамика. А это кирпич. Я не мою, а просто смачиваю водой, чтобы... Ну, чтобы раствор медленнее высыхал. Потому что керамика, она впитывает себя. Когда я собираю каждую мелочь, каждый вот такой кусочек, я-то знаю цену этого кусочка, я-то знаю, куда его усунули в... плють. Ребята иногда посмеиваются придурок. Нахрен на нему нужно. Это куда куда они их будут всыпать? Они-то не понимают, что вот этот вставленный кусочек, красненький кусочек, он сделает результат. То есть если вот этот кусочек красненький, будет стоять вот здесь, и на него попадет водичка и будет что-то проходить мимо, он обязательно его заметит. О, как здорово! Византия! Вот она! 200 30 лет, возможно этому кусочку 500 лет, возможно он То есть он даже он даже легкий как это самое Не как обыкновенная керамика То есть здесь есть история Мы Эту историю подровняем Для того чтобы нам поставить его в нужное место И он будет хорошо стоять Водичку ему дали Попить Хороший материал и на раствор вяз, вязкий такой ну очень-очень хороший мне нравится мне нравится такой растворчик мне нравится как он ведет себя самое главное что ты его как поставишь так он и станет мы вот немножко так как бы проверим на, на ровность потому что нам же надо немножко ровно это вот эта часть которую мы делаем сейчас это лицо это лицо всей так сказать конструкции потому что если у нас арочка будет ровно так все остальное уже не важно Понимаете? Тут главное, чтобы арка была ровная. Мы относимся к этому щепетильно. Я на глаз ставлю, я не, самое, не пользуюсь никакими. Вот это а, Приблизительно. Сам зазор. Э, создает определенную красоту. Именно, именно зазор где если... тут сантиметр, да, между камнями? Да, если если зазора нету, ну, уже не так красота. Понимаете? В любом, так сказать, строении, когда мы делаем, работаем с камнем, зазор, ну, приблизительно, чтобы он одинаковый был, на глаз хотя бы. А у вас, я знаю, что во всех глаз наметан, потому что если что-то не так, вы все видите. Я смотрю, чтобы внизу было нормально, и вверху чтобы было нормально. И так по горизонтали. Чтобы не было переигрышка. Перезр... Перезр... И вообще эту конструкцию можно шевелить как хотите. Пока. Я думаю, думал пенопластом найти по потолще, но это у меня не вышло и. Конечно, все это шевелится. Мажешь, как масло на хлеб. Да, очень не такой хороший, хороший материал. Глина. Я поверил в этот материал. А что это за кирпич? Ну, это кирпич специально огнеупорный. Огнеупорный кирпич. Новенький. Вот, Ну, у нас как бы в основном, для того, чтобы создать старину, то есть в середине, в середине должна быть керамика. Это, это по-своему привлекательно, понимаете? Но она была здесь керамика в да, середине. Да, да, и мы также и восстанавливаем эту Может, с той стороны палку какую-нибудь поставить? Можно поставить, но ну, я думаю, что мы сейчас решим этот вопрос по-другому не будет. А теперь мы его выравниваем. Все у нас становится сразу на свои места. Подмазать очень важно. Потом все это щеточкой все равно почистится, и все будет классно. Можно сказать, в полевых условиях делаем все. Здесь вот завалилось туда, надо две палки поставить. Отлично. Грамотные собрались здесь. Потом ты начинаешь заполнять вот это все раствором, да? Замазывать. Надо все замазать теперь глиной. хорошо натягивают. Сделаем перевязочку чтобы это все держало. Ну, как мы смотрели вчера по греческим каналам, в принципе, то же самое делают и на наших каналах везде. Даже ребята умудряются просто на сухую выкладывать, и потом обмазывать раствором, и все это держит. Телом кладем владеем. Чем мне еще понравилась глина. то, что если руки в воде и она не пристает, она, она так сказать, чувствительная, и можно владеть, и можно ну, создавать шедевры. Рад? Вот с чего там надо строить. Яскость, крепость, экологичность, самое главное. Мы же мудрые, мы же разумные. Научились цемент, все, да, У нас цемент, у нас что? Крепость. Крепость, в которой собирается вся сырость мира. Вот наша крепость. Клина, она сразу воду не пропускает. Посмотрите на лужице, там где клина стоит. Да. Она стоит даже глиной колодцы обмазывали в старину, чтобы вода не пропускала. Колодцы не пропускали, то есть емкости для воды. Консистенция раствора. Я говорю, такая вам не нравится. Глина и вода. То есть у каждого она своя то есть глина. Более песчаная, более вязкая. То есть любая глина, вот смотрите как. Мы просто насеяли вот землю. И делаем. Ну я думаю, что в ваших регионах легче купить, так сказать, пирог омус, специальную землю, которая, ну специальный раствор, специальный цемент. Я просто для себя делаю, экспериментирую. Ну, в смысле как это будет смотреться как это все работает мы делаем экологически чисто вы делаете как вам хочется кто-то вообще на сухую выкладывает насыпает землю в середину выкладывает на сухую потом обмазывает раствором и это служит служит как печка поэтому вам решать Видите, керамика, видать, со старой печки, обогрела я немножко. Но это не мешает ей еще послужить. И вот керамика, видите. Вот. Поэтому собирайте керамику, с нее можно много разных деталей сделать. Керамика, это это как почерк, это, это Византия, это старина. Вот это керамические слитки, возможно, 100, 200, 300 лет, мы не знаем. Можно вообще с одной из глиной сделать пищу. Просто если у вас длинные достатки, я думаю, что мы это сумеем продемонстрировать. Так назад подвинуть. Видишь, она наклонилась. Сейчас нам надо понять, мы же тренируемся, мы первый раз это делаем. Печку такую, да, мы первый раз. Мы не совсем такие блатные, понимаете? Я спрашиваю, Юра, Давай. говорю, не ждете, пока подсохнет предыдущий слой, предыдущий ряд, так кладете? Он говорит, ну, пока кладем, там видно будет, может, пойдет. Надо сделать одинаково с и с этой стороны. Тут дается большой угол наклона. Они не будут вниз сползать. Порешаем, когда будут сползать. Если будут сползать, тогда будут думать. Сейчас немножко пройдет времени, она подсохнет, да? Ну да, нам надо еще почистить плитку, потому что есть много плитки, которые нечищены. Вот, я когда по крупицам собирал, что я ее буду чистить, конечно, нет. А вот когда работаешь, когда чистишь, в воду и ставишь ее в нужное место. Я настолько щепетильно к этому материалу отношусь, я как плитки, я тоже самое... Эту работу никому не доверил, потому что я знаю заранее, какую плитку куда я поставлю. То есть у меня даже вот внизу мелкая плитка, она будет стоять никуда не денется. А вверху я поставил побольше плитку. Вот смотрите, плитка такая конкретная, то есть она уже не так легко сползет. Когда я работаю со стенкой, у меня всегда наверху где-то на в одном определенном месте камушки, вот этот камушок, вот такой вот этот как плитка, вот это как керамидия, вот это как это самое уголок, где я могу что-то, чтобы эту красоту создать определенную. И вы знаете, у меня всегда таких вот кусочков очень много. Вот ребята, когда работают, я прохожу смотрю, в этого ничего, в того ничего, в этого ничего. То есть как. Никаких такой, кусочков. Да, такое ощущение, что никто ничего не собирает. Такое ощущение, что никому ничего не надо. Я не знаю, как, как Ну, мне почему-то всегда нужны вот эти мелкие кусочки. Я вижу вижу в них красоту. И действительно, вот когда смотришь там на определенные работы свои, работы других мастеров, конечно, есть разница, потому что другие мастера могут позволить себе острые какие-то кусочки вот такие положить. А Я уже как бы подбираю, чтобы не такой острый был, а чтобы он ровненький был, чтобы он гладненький был, красивый. И если они есть, я их стараюсь откидывать, откладывать. Все легко отмывается? Да, легко отмывается, надо просто мастерок иногда мыть, потому что. Ставить мастер... потом будет славным. Ну да. Ok, um pouquinho, também aqui, foi chuva. Tá ficando caparou outro, У нас получается все без подпорок. Глина насколько вязкая, насколько хороша, что даже подпорки не нужны. Главное вот так просто пристукивать хорошо. И все. Итак, мы заканчиваем. Сейчас мастер вылазит. И сейчас я по-быстрому сказать снаружи закончу это все, потому что здесь немножко сложная работа. Нужно применять определенную силу для того чтобы создавать хорошую работу итак мастера я оценил глину и понял что это вообще идеальный материал для строительства для строительства каменных работ то есть это насколько идеальный материал что просто не передать потому что я в принципе знаю с чего мы делаем и как мы делаем и как другой раз хозяева экономят, и какой там, какие там пропорции, и все это. И как мы делаем на известковый раствор, и как мы делаем на известковый э, цементный раствор. И все-все-все это я, конечно, знаю, но то, какие функции имеет глина, и не просто она имеет растворные функции, то есть вязкость не просто, а она имеет функцию, самую главную, целебную функцию. Дом с целебного материала. Вот что вам надо. Хлор. Хлор. Хлор. И сейчас вот раствор, половина глины и половина, половина отсева. Посмотрите, идеальный растворчик. Я сейчас даже сам продемонстрирую, как нужно работать. Идеально, идеальная глина. Сейчас осенью, и мы вчера как бы сделали... Я хочу сейчас зачистить немножко. Ну, то есть, после такой зачистки можно оставить как бы как есть. То есть, простая щетка. Вот. И получается каждый камушек видно. Видите? Очень, очень удобно. Морские камни. Я специально всегда отлаживаю их. То есть, немножко как бы зализанные. Они очень красиво смотрятся на таких работах. Я себе поставил большие камни, ну, для для маленькой такой атмосферы платформы не очень сильно смотрелось. А если на маленькую платформу ставить маленькие камни, ну, то есть, как у меня сейчас. Крупная морская галька. Вот, видите, как результат сразу приобретает. Сейчас здесь я немножко зачищу раннее утро и потом я почищу вот эту перекладину, мы ее поставим сюда. И она будет вписываться очень красиво. И потом уже будем делать вывод, вывод для дыма. Вот. кто то скажет, камушки не то, камушки для тепла. Вообще-то я вам скажу, что Камин или что-либо наподобие этого можно вообще с камня делать. Ничего с ним не произойдет. У вас там не такой большой огонь. Вы не разводите огонь для плавки металла. Вы просто делаете костер. Камни могут держать температуру. Поэтому в старину плавильные печи из чего делали? Из камня. Из камня. То есть, если вы найдете мягкий камень, и сделайте вот печку. Я думаю, что он будет служить. Сейчас мы посмотрим, что там в средине у нас получилось. Оно. Открыли. Пока темно, не видно. Надо фонариком посветить. Ну Да, фонариком мы сейчас почистим в первую очередь. А потом уже будем светить. Глина еще не высохла. Ну постепенно придет в норму. Сейчас мы еще наверх зальем глиной. Это все зальем глиной, чтобы печка держала температуру. Вот При этом мы не будем сеять глину, просто вот так зальем. Здесь у меня сложен глиняный раствор, а здесь цементный раствор. Ну, отличается разница есть свойства глины уникальные уникальные очень сильно уникальные вот эта часть ее видно не будет вот у нас если перекладину поставим ее вот не будет здесь можно уже с кирпича делать более упрощенный вариант, более быстрый. Вообще, я решил перекладину, вот эту, как бы, стойку сделать для для низши арки. Тоя с морских камушков. Смотрите, довольно неплохо смотрится, красиво. Вы тоже можете в своих городах, селах, поселках, дачах делать то же самое. но Единственное, если страна морозная, как бы, не внушается доверие, но если накрыть чем-то, придавить чем-то, тогда да, это будет стоять. Но ну, единственное, если вы там не поставили камень, в который, который нету нижней платформы. Вообще, за счет лица ребята ставляют. Э, то есть камень, вот как бы вот я вам сейчас покажу. Вот он. Ну, вот, вот такая у него, у, него, у него нижняя платформа. Вот такая. вот Вот, вот он ее поставить не поставят так вот вот вот, камень. вот они оставлю потом раз выдавила конечно такие камни будут выдав выдав выдавливаться за счет мороза старую перекладину ну, то есть с этого же дома я ее немножко почищу вот она как бы серая я там красные камушки оставлял но серая может даже лучше потому что если будет дым она не будет следа сильно видно поэтому я думаю ничего ничего здесь страшного нету ну, вообще с дома что что было все эти перекладины все и все углы, что-то и ничего не осталось. В основном как бы должно оставаться, а у нас вот это осталось, и здесь еще одна, и может еще где-то какую-то найти можно, но все остальное ушло. А что чистить? Ее помыть не проще? Можно потом помыть будет. Я сейчас найду плитку наподобие вот этих, чтобы подложить немножко, эта колонна немножко ниже. Вот. ну, всего этого не будет видно потом. Это все будет растирка, затирка вот такая. И все это будет красиво смотреть. Посмотрим. Когда в эту сторону наклонено, это хорошо. Сейчас объясню. Здесь немножко у меня надо ударить, там видите, уже уже перекос пошел на ту сторону. Сейчас я там немножко придавлю. И э, почему я говорю, когда в эту сторону? Когда в эту сторону перекос, вода собирается вот здесь, и она уходит вниз. Если перекос немножко туда, вода по вот этой ступеньке, по нижней, э, Платформе стекает и пошла, пошла, пошла туда в середину. То есть, поэтому мы не будем ничего делать. Мы просто подровняем, здесь ударим немножко, и все. То есть, наклон был должен быть немножко наружу верхней части. Наружу чуть-чуть. Да. Ну, приблизительно нормально. Нормально, но еще немножко ударить можно. Но вот эти миллиметры, когда они камни и не нужны. Ладно, давайте теперь посмотрим вместе. Итак, поехали. Еще, еще как будто надо. Но здесь уже не идет. Ладно, уберу одну плитку, посмотрим. Уже наоборот пошло. Не, нормально. Ну и уровень немножко немножко уже побитый. Вот так, видишь, нормально. Mm -hmm. Ладно, не имеет значения. Значит, что мы сделаем здесь? Здесь мы можем еще немножко как бы. Вот. Вот это идеально он положил поставленный. То есть видите, как у меня сделано? То есть угол вот здесь. Вода будет собираться это это правило для домов для, для всего то есть чтобы правильно сделать это именно вот так нужно дома строить потоконики не потоконики а откосы. откосы верхние верхние ну то есть все он готов он готов вот посмотрите что, что будет видеть заказчик вот так он будет видеть всю эту атмосферу, которая создана вокруг. А мы сейчас начнем постепенно делать дымоход. Я сейчас придумаю, что сюда поставить, какую-то красивую И все, и здесь все можно закидывать. Здесь камень можно поставить. Сколько так надо бросать глины? Сейчас надо немножко... Ну, здесь мы глиной закидаем, чтобы температуру держала. Ну и вот здесь немножко накроем еще глиной. А камни там не надо в глину класть? Просто глину и все? Ну... Сама глина, она сделана как, как бетон. Она вместе с маленькими уже камнями. То есть... Конечно, конечно, можно покласти камни. Нет. Я его немножко реставрирую. Ой, Ива. ой, ой, ой, как ты красиво, ты держи за как ты красиво, верно? А он, здесь нормально здесь все нормально все, сейчас я здесь вставочку сделаю маленькую если вот такую вставочку здесь поставить она будет идеально смотреться Нужно вот такую поставить. Сейчас мы здесь заложим, потом уже дымоход. Дымоход, дымоход. Здесь выровняем. Потом можно уже кирпич делать. А зачем кирпичный, если есть камень? Можно каменные сделать. Камешек красивый. Это откуда камешки? Это... С этого дома? Нет, это морской. Здесь мы чистили море. Я, как всегда, собираю камни. немножко потому что они были чистые но здесь разные работы проводились и ваторщик сгорнул там все перемешал что не пришлось их искать поставим этот сюда такой красивый как раз вглубь идет сюда мы эту керамики немножко добавим. Смотрите вот такую керамику я всегда собираю. Ребята, таки, о, о, дурила. Зачем у них собирает? Куда они пойдут? Берут, выбрасывают. И ребята, вы что? А именно вот такая керамика, она красиво очень смотрится вот в такой зазоре, если мы его ставим. Все, вот это, вот эта мелочь, она, она, она делает результат, она делает результат. Это вот так, допустим. Вот видите, как это красиво может смотреться. Но византийская кладка, за счет чего существовала, строилась. За счет вот таких мелких, мелких, мелких, мелких деталей. Вот, и эта византийская кладка, она, вы знаете, вот по сей день стоит. И нормально стоит. Вот здесь заказчик когда будет печь хлеб ну или кто-нибудь гости они однозначно обратят внимание посмотрят вот. так какие здесь детали еще всунуть здесь мы сейчас поставим угловой камень и все можно можно работать так сказать по кругу Но я сейчас постараюсь еще один ряд сделать еще один ряд камней выгнать такого мелкого а потом мы уже посмотрим. Я немножко сужаю, как бы сужаю вот эту... Дымоход. Дымоход, да. Ну, это такое простое дело. Сможет каждый сделать. На глаз? Сужаешь на глаз? Ну, конечно, на глаз. Можно даже вот так камень с определенным наклоном. И оно получается красиво. Вот наклончик, видите? Вот если я его поставлю, вот идет наклончик. Камень ровно стоит. Другое дело, если мы его, допустим, вот так, и оно уже под углом. А так он ровненько. Его не надо сильно выравнивать. Видите, как он красиво стал. Сейчас мы с этой стороны тоже что-нибудь поставим. Это уже обыкновенный скол. Видите, лицо есть, у него все есть. Красавец. Отлично, стал. Зальем глиной, вот и пойдет прямой дымоход. Вали это докоподуш, Сарипул, акума. Сколько филаски? поставим его сюда Камень я не обрабатываю хорошо то есть насколько возможно дикости немножко вот здесь видите это обработанный у меня был механизм этим, обработанный механизмом но камни должны быть вот такие немножко потому что вот такая затерка и она потом э, именно создает красоту вот такая как бы дикость главную красоту Вот этот поставлю сейчас ребята здесь новички мои выровняют здесь выровню и все и потом уже пойдет чисто земеход на 5 можно уже включать там так сказать, взять бумаги попробовать заповедь Я сейчас вырубил 8 углов я их не обрабатывал немножко видите немножко навел контуры и вы посмотрите какую красоту можно сделать с таких углов необработанных углов но приблизительно по контуру они ровненькие я специально включаю камеру чтобы вы посмотрели из того с чего можно строить и из того как бы передать те методы те кладки которая была раньше использована, то есть, чтобы ощущалась вот эта кривизна, то есть, вот эта живучесть, дикость камня, чтобы она ощущалась. И я еще добавлю, что я специально снимаю, чтобы вы это увидели. Что можно с этим сделать? Вы увидите заключение, когда мы показываем вам уже финишную, то есть штукатурку, которая украсит эту печку. Вы видите, с чего я делаю. То есть, какой камень, какое то, какой это. И увидим, что с этого может получиться. Если кто-то хочет сказать, что это неправильно, нет. Это самое, что есть правильно. То есть, нижняя постель. Есть? Верхняя постель. Есть? Нижняя постель. Верхняя постель. Боковая, крывая. То есть, лицевая, боковая. То есть угол 90 градусов кривой. Это ничего страшного, это хорошо. Здесь постель есть, постель, нижняя постель есть. Все, все есть. К чему здесь придраться? Ни к чему. То, что это кривизна, красота камня, это его кривизна. Ну вот, закончена работенка. Сейчас мы посмотрим с другой стороны. Ну, все, я довольный. Наверное, купол надо сделать маленький. Наверное, да. Так, а что у нас с этой стороны? Там уже бумагу шли, раствор, который чистить надо. Ну и порядок. Все нормально. Сейчас я вот там немножко как бы откосы поделаю. откосы, Они будут красивые и потом уже будем дальше смотреть что делать убирать чистить ну и через день второй сделаем расшивочку расшивочка будет вот такая заключение скажу заходите к нам на сайт подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и конечно мастера учитесь зарабатывать то есть, учитесь смотреть учитесь работать с камнем э, с керамикой с разными материалами как как мы работаем понимаете то есть э, для меня вот когда я начинал когда-то работать для меня главное чтобы была картинка картинки я не находил Человека, который бы стал моим проводником, я не нашел, поэтому слава Богу, что Бог дает дух, который ведет нас. Стройте из камня!